Вопрос, вопрос пропал у нас. Окей, выхожу из сухих на талой воде от Ивны, Ири... а сама делаю. Как вы относитесь к талой воде, Светочка? А, я <как> вообще так, наверное, к воде <как> отношусь достаточно нейтрально. Мы как раз с девочками разговаривали, что такое вода.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 такой молодец и сразу же ее раз и вычистили просто вот этой вот э, зам, заморозки и разморозки но немножечко это все-таки я это понимаю немножко не так вот, под, поэтому вода наверное да это самый мощный растворитель в, на, на нашей земле который существует и она на каком-то этапе э, нам конечно же необходимо нам необходимо она чтобы промывать но э, если ваш организм чист